Приветствую вас. Меня зовут Малыш Валерий Викторович. Я занимаюсь консультациями по нумерологии, психологии, эзотерике, здоровью и питанию. На своих консультациях я помогаю людям себя раскрыть. На своих консультациях я даю людям надежду на сегодня и на завтра. И освобождаю их от тяжести прошлого. Мои консультации состоят в среднем из 2-3 часов проведенного вместе со мной времени. Говорить мы с вами будем дистанционно по Skype, Viper либо WhatsApp. Можно говорить с видео, можно без, все зависит от того, насколько вы готовы идти на контакт. Мои консультации состоят из трех этапов. Первый этап – это нумерологический процесс, эзотерическая практика, которая называется диагностическое предназначение. Я составляю так называемую матрицу судьбы на основании даты вашего рождения. Что вы узнаете на этой консультации? За этот час я вам расскажу о том, кто вы, кем вы являетесь, вы узнаете свое предназначение. Вы узнаете проблемы своего рода, узнаете свою карму. Я вам расскажу, как встретить и удержать партнера, как обрести себя в профессии и как быть устойчивым и благополучным в материальном мире. В следующий, примерно около часа консультации, речь пойдет о психокоррекции и психосоматике. На основе психоанализа мы с вами будем говорить конкретно о ваших проблемах. В течение этого времени вы полностью поймете, где были неправы, где ошибались, я вам дам руки, исчерпывающий инструмент, благодаря которому вы наладите свою собственную личную жизнь, будете спокойно жить среди социума, успокоитесь и примите правильное, верное решение, благодаря которому вы успокоитесь и почувствуете, что абсолютно счастливы. И в заключительной части своей консультации я провожу так называемую работу с сознанием. Это очень серьезный диалог на основании познаний и в психологии, и в духовных практиках. Тут я вам помогу раскрыться и понять, кто вы есть по сути и по духу. Я вам расскажу, как устроена жизнь человека, каким образом нужно на все это реагировать, что вокруг происходит. И самое главное, вы поймете, что есть мир, как жить среди людей, как обрести себя, как понять, кто ты. И самое главное, вы обретете тот покой, который дорого долго, но очень считанно искали. Я вам помогу посмотреть на себя со стороны, обрести так называемое зрение наблюдателя, вы поймете, как устроен наш внутренний мир. И самое главное, вы успокоитесь и обретете гармонию и состояние умиротворенности. Мои консультации гарантированы в плане того, что я не провожу дополнительные консультации. Все единоразово. Я гарантирую, что за один раз мы решим все ваши проблемы, какого бы характера они не насилие. Я гарантирую вам, что после моей консультации вам не потребуется обращаться ни к какому специалисту. Я делаю все за один раз и гарантированно. После моей консультации вы успокоитесь и начнете заниматься любимым делом. Вы начнете жить. Некоторые люди после моей консультации начинают жить с нуля. Вот в полном смысле этого слова. Успокаиваются, переосмысливают и с новыми силами с моим желанием, с вдохновением начинать жить по-настоящему. Я призываю вас, обращаться ко мне, призываю вас обращаться ко мне, именно тех людей, кому тяжело, кто потерял веру в себя, кто потерял веру в Бога, кто потерял веру в людей, в жизнь, в любовь. Я приглашаю на консультацию тех, кто разочаровался, попал в тупик. Тех людей, кто мучен, Средствами, неврозами, всевозможными расстройствами, тех людей, которые запутались, остановились, тех людей, которые знают, что такое депрессия не понаслышке. Я приглашаю всех тех людей, которые устали, которые измучились, которых предали, тех людей, которые замучены болезнями, социальными так называемыми болезнями, тех людей, которым воистину тяжело, и тех людей, которым не хочется жить. Я обещаю вам, что я помогу. Я обещаю вам, что я помогу вам взрастить свои крылья, обрести веру в себя и в людей. Я обещаю, что мои консультации помогут вам найти себя в полном смысле этого слова. Обращайтесь с искренним уважением. Малыша Алина Викторовича. Всего вам наилучшего.